есть вопрос такой практический, потому что вот у меня сейчас беспокоит вот эта студия, да, которую я больше не хочу, но там вот такой вот хаос, и сейчас она открывается, и у меня там много вообще состояния накрывать. И вопрос, почему? Что вот некоторые бывают сюжеты, да, какие-то, вот допустим, у меня был странный сюжет, там в сетях человек начал прям борьбу против меня, в моих же комментариях, мне пришлось потом все поудалять, я ему личку написала, говорю, что-то было. И вот он борется со мной, и я не могу это распознать. Что это как получается, что это я борюсь с собой, получается, да, внутри себя, значит, я сама себя не понимаю. То есть он, он не думает, что он борется, он как бы искренне хочет ну, меня направить, да, корректирует меня. А мне кажется, что он меня вообще не слышит, не видит, не понимает, говорит вообще что-то вообще не, от, не имеет отношения вообще ко мне. И я ему об этом говорю, а он мне там свое. Вообще такого не было давно, я не помню. Чтоб, ну вот, знаешь, это как и, и один по-японски, второй по-китайски, по-немецки. Моя-твоя не понимаю. Я говорю, слушай, давай уже это закончили. Брэк, брэк, и все. Мы, мы в разных каких-то плоскостях разговариваем а он мне опять продолжает, и у меня как прям по спине вообще, как будто бы у меня там, знаешь, как у дракона сейчас вот это все вырастет, и я прям залечу и начну пламя зарганиться. Ну, тут смотри, тут контекст, действительно, это же не просто так оно возникает, такие ситуации. Не, не просто так, однозначно, потому что я понимаю, что такого не было, это человек такой мирный, он как бы давно мой читатель, он такой поклонник, всегда пишет до конца. А тут вдруг, понимаешь, как это вот прям. И он мне говорит, я говорю, шо, шо, начинаю удалять, говорю, что это такое в личку? А он говорит, ты не понимаешь, ты не понимаешь. Я говорю, как это ты не понимаешь? Я-то понимаю, все прекрасно, я все это проходила, а ты не понимаешь. Я ему говорю, а он как будто бы сошел с ума. <-то> не слышит, не понимает, не видит свое, свое. И я вот хотела спросить, что это? Ну так посмотри яснее, я э, вот, еще раз, залипла на святоши. вот, э, говорила же, обратите внимание, это хорошо, когда, вот, знаете, вот эти в комментариях, например, вам слова благодарности лью, тра ля, ля ля то есть отслеживайте, это все, это все еще, знаете, ну, сон такой, и вы такие улыбаетесь, и вам хорошо, а тут вам, да ты вообще не вуз ногой, полная, полная а, там, вот. да, как его, как это, то, то, ты, то ты тут богиня, то ты тут вообще дерьмо самое последнее, понимаешь? Вообще, не то, что вот. дерьмо, а он мне там там я говорю, это вообще ты кому говоришь, это не, не про меня все вообще не про меня, а он говорит, что про меня, так вот слушай, внимательно будь к тому, что когда у тебя на благодарности и на вот это абсолютное то есть ты не играешь, тут вот честно, если вот ты видишь, что это не про тебя, то есть со стороны идет ну, такое давление как бы. но еще раз ты пустотно, неплохо нехорошо. Но ты еще пытаешься оправдываться. А если ты оправдываешься, значит, где-то в глубине ты считаешь, что вот так ты проявляешься. То есть, если я в нормальном состоянии, в адекватном, да, в светлом, да, в ясном в ясности прерываю, то вот это ну, как бы давление оно меня не каса... не вызывает во мне эмоций, да, желание это... доказать. Я начинаю длинные тексты пишать. Я начала его сначала писать, я ты не понял. Подожди, вот стоп, вот ты писать начинаешь, ты оправдываешь себя. А? Какой-то. Да. То есть, но ну, это не ты, это какой-то образ а, с пеной урта оправдывает, что он не такой, а он другой. Вот и все. И когда это распознается, обычно улыбка, ты там.. Спасибо, дорогой. Я, я до сих пор ничего не поняла. Нет, у меня еще ничего не распознала. Я просто вот сейчас, когда вы разговаривали с Сергеем, я перешла в смотрение Я поняла, что это какая то ерунда. Это суета, очень столько много времени и энергии. Зачем? Думаю, да. сейчас напишу, но, слушай, не парься, ник, все окей. Давай вообще выкинем это бред. А сейчас вот я опять вышла ну, в рассуждение, да, в говорении спустилась. И чувствуешь, что мне не все равно, как бы меня это... Ну там образ образ пытается вы выжить и себя защитить таким образом. А вот здесь с дачей происходит фильм "Револьвер". Когда он пришел, поклонился этому, денежки все отдал. Вот тут, когда Эго преклоняется. А, и вот тут отслеживай, если ты действительно осознанно, хоть тебя внутри корежит, ты можешь сказать, о да, благодарю тебя, вот поклон, и этот образ обнуляется. Но если ты с пены у рта что-то доказываешь, там естественно будет и биологическая энергия идти, и война. Это ж по факту, то кроме тебя нет никого. Ну, так я же понимаю, а распознать не могу. Обычно я все могу, а тут вот раз и не могу, понимаешь? И чё, а потому Докрир... что э, внимательней как раз говорила, распознайте самый жирный такой образ, самую такую маску, с которой вы везде пролезть хотите. Она высвечивается сейчас ярко будет. И ее прям расписывать. Потому что там очень мощный туда энергетический ресурс уходит. Ну, вот кого-то, что я права, все равно я права, это ты меня не слышишь. Да? Он мне говорит, да ты что со мной борешься? Я говорю, я с тобой не борюсь, это да ты со мной борешься? Мне прям возмущение, думаю, сям, Так ты следи за этими, так ты вот стоп, ты вот здесь следи, как Лена с этим, то есть на сцене два персонажа спорят, вот тогда смех начинается. Но ты прилипшая на Лене, которая какой-то свой образ, какую-то свою правоту защищает. А тут вот прям, словно, знаешь, выталкиваешь вот этого персонажа Лену на сцену. И смотришь, как Лена общается вот с этим. Беспристрастно. Будто бы я сама не хочу вот эту часть свою знать. Да, да о себе. конечно. Она прячется до последнего. Ее прям вытащить я надо, подхожу, выплюнуть. У меня прям, я когда к, этой, к этому рубежу подхожу, у меня прям все, взрыв мозга, меня может даже заколотить. Вот реально физически. Поэтому вот физически заколотить, а смотрите, вот в тот момент, этот фильм опять берем. Девушка из здания. У него даже кровь из носа шла. Это у -то? Ну, вот у, у героя-то, когда у него менялось. У него головная боль начиналась, у него здесь все переключалось. То есть это настолько в связке идет, пока не распознанно. И вот, вот эти чувствую, состояния. Я прям в голову, что мне прям хочется, знаешь, как вот этот. Вчера смотрела профессор этот мелчь или какой -то? сумасшедший разум, вот этот игры разума. Чувствую себя ненормально. Смотрю, как будто я это все меня. И вот его там связали, знаешь, и у меня вот так прям когнитивный диссонанс, я не понимаю, я не понимаю, то есть я доверяю этому человеку, то есть был бы кто-то там, знаешь, левый, я бы его блокирнула, как обычно, и хорошо мне, знаешь, не видеть, а тут я не могу блокировать адекватная личность, которую уважаю, да? Ну вот она, она, она сейчас тебе и служит вытащить вот это, то э, смотри ярко, что ты защищаешь, кого ты защищаешь? Это, это, как, там, да, это как раз та самая жирная обезьяна, та самая плотная да. маска, которую ты защищаешь, куда там ресурс а выдачить, да, Но Российский? вот сейчас сейчас посмотри на всю переписку вообще просто без пристрастно. Ну в общем, то есть смотришь, как вот Лена с вот этим вторым общается, то есть смотрение. Вот она третья перспектива идет, как двое общается. только так обнуляется. А так ты через Лену ты будешь до последнего защищать какую-то там, которая одевается. И со студией со своей, посмотри, там вот прям там конкретно прослеживается, что это твоя студия, что это ты делаешь, что ты ее продаешь. Поэтому вот это вот я делаю, я продаю моя... Вот это я... Очень прям тут э, светит Саша. Лена. Лена играет. Лена захотела поиграть в эту игру. Лене было это очень весело, интересно. Потом Лена упахалась круглосуточно. Потом еще круглосуточно упахалась. Потом поняла, что это духлый номер, что это не мое. Вот самое главное, мой. смотри, не мое. То есть ты считаешь, что это мое или не мое? Вот здесь идет э, расчупировка и обнуление. Ну, это не ты делаешь, это просто делается, это снится, это сон, но ты считаешь, что это ты делаешь, это твоя студия, с которой ты там типа поигралась. Кто это ты, который игрался в студии, который сейчас хочет ее продать? Вот здесь цепка прям идет, жесткая. Хорошо. это снится сон прямо можно когда вот такие ситуации когда так завихрением за закручивает прям останавливаешься внимание на осознавание на само смотрение и прям проговариваешь это сон это сон вот это отрезвлять будет в данном случае касательно тебя. У меня прям внутри, знаешь, как будто бы я цепляюсь, цепляюсь, не отпускаю вот это все, Как будто какая-то точка сборки есть. Я к таким вот состояниям часто приходила на тренингах. И я не иду дальше. Дальше меня начинают провоцировать тренера, и я начинаю с тренерами. Вот что. Вот. То есть я настолько цепляюсь за что-то, как будто бы там мне сейчас вот это вот если я освобожусь, да, вот эту вот какую-то точку, как ты говоришь, раскрою ее в глубину, да, во всем. как будто бы действительно я перестану существовать. Лена да, перестанет да. существовать. Да, ты до да. последнего прям эту э, в Лену вцепилась. Прямо сейчас все внимание на смотрение. Это уже если проговаривается, видится, свидетельствуется, то значит ты уже, ну, все. Прям... Я уже хочу сдаться, но страх какой-то страх. Ну, такой вот, как, как говорится, вот как будто вот уже привязала сама себя, да, к этому, как этого привязали сумасшедшего профессора. Как будто я сама себя привязала, вот так вот уже все, все, все. И все равно еще сопротивление. И посмотреть не, не хочу до последнего голову отворачиваю. Просто вообще смотрение на само смотрение. У меня чтобы... начинается оттуда, как будто бы я сейчас буду кричать, не знаю, стучать. Вот такой идет как психоз. Вот, вот смотри, вот этот психоз прямо сейчас проживается, но без э, э, инерции. Вот смотри, это очень хорошее вообще э, явление, которое прямо сейчас происходит. Ощущается, внутри чувствуется психоз, э -э -э, крик, ор. Кто орет? О. <сил macion> О, величай <верещит> просто вообще... Халашмат. <сил> Мне кажется, я сойду с ума. Не ловись, все внимание на смотрение. Все внимание на смотрение. Как он описывает сойду с ума, на самом деле он никуда не денется. Это просто все внимание с ума уйдет и переключится на смотрение. А он это описывает, я сойду с ума. Кто этот я, который вот так описывает? Что бы ни происходило, что бы сейчас не поднималось, просто смотрение. И это словно, знаешь, вот так вот на сцене происходит. У меня тело прям вообще изнутри выворачивает. Не обращай внимания, пусть... Это как раз э, вот этот очень тонкий процесс происходит, когда э, сгорает все прям до тла. Ты словно открываешься и все вываливается ничего не остается и ты явно обнаруживаешь что ничего и не было никогда это все снилось Процесс. Мне кажется, он бесконечный. Это только кажется. Все внимание на смотрении. Ни на что не отвлекаешься. Ничего не ждешь, никаких ожиданий вообще. Что бы ни вытворял ум, чтобы не подки... что только он может там сейчас подкидывать, ни на чем не ведемся. Все внимание на само смотрение. Мысли, картинки, фразы, ощущения, все мимо, беспристрастное смотрение. Это и есть явное обнаружение себя без какой-либо идеи. Фактом прямого осознавания. Shit. <laughs> что потом, что потом, мне говори, что потом, ты подумала об этом? Ничего, абсолютно Думаю. ничего, Фу. потом уже не останется. Всего. Мне кажется, это вообще нереально просто, чтобы все это выпить, Это только кажется. Там вообще О, ничего нет. Это столько... воображение. Это его воображение, в которое он уверовал и тебе подтасовывает карты, что это реальное. Реально лишь смотрение. Или я думаю, что я время занимаю? Долго. Никто ничего никогда времени не занимает, потому что все одинность, и единое осмотрение, и все, что происходит в данной сейчасности, это все так и должно происходить. чип там, знаешь, чешется. Вот а там то там хочет, кто-то не хочет вылазить из меня. Ты посмотри, кто там не хочет вылазить, там никого нет. Никого. Видишь, в какую иллюзию играет? У меня разрывает. меня столько всего, столько всего. Оно разрывает меня, как в фильме ужасов. Изнутри все внимание на смотрение. Пусть кричит, пусть орет, пусть разрывает, пусть метается из угла в угол, потому что уже все. Откуда да, под деревом? Угу. Светимость отовсюду сейчас идет явно. Да, знаешь, что прям кругом враги, кругом враги, почему? Это сейчас система выплевает самые глубочайшие, скрытые, подсознательные верования. Это вообще благо, что это сейчас свидетельствуется, это все вычищается. Это просто слова, просто идеи, в которые ты поверила, и, естественно, ты будешь защищаться с такой идеей. От кого-то других. Никого других нет. Где эти враги? Кто они? У меня прям образы идут врагов, которые я знаю, что они мне не враги. Это все сюрреализм какой-то. Это очень странно вообще все внутри происходит вещи. Ум создает врагов. Uh -huh. Это так странно. И я не согласна, не хочу, а он прямо. И все, я. Плену как бы, плену ума Не ведись, это он сам такую игру сейчас э, разыгрывает. Все внимание на смотрение. Ты не можешь быть в его плену априори никак. Это он сам, понимаешь, сейчас вот в этом круге, считая себя там, например, другом, будет э, создавать врага какого-то или еще что-то считая себя каким-то основным беззащитным, будет делать какие-то защиты. Ну, то есть, вот это явное распознавание, как он играет сам с собой. Но это не ты. И этого вообще по факту нет. Это все галлюцинация, Но воображение. Все в теле вот так, да. Все в теле. Вот по телу идут вот, вот такие удары. Вон. А тело под раздачу идет, да, до поры до времени он как бы в связке с телом. О, господи. Все внимание на смотрение. тоже не существует мой род. Идея. Это очень сильная идея для меня. Вот он воевал, воевал, а теперь он мне подсунул рот. Рот теперь на помощь мне пришел. Угу. Семь поколений персонажей выстроились в ряд. Справа да, и слева. Да-да, там ряды такие стоят. Поддержки ума, опять же, да, получается. Mm -hmm. Всё, да, выходит прямо ну пластами Ты чувствуешь, да, Кать? Mm -hmm. еще много работы, я чувствую. Ну, она приоткрылась, она сейчас все изольется. Если ты сейчас видишь шум сейчас, и нужно что-то делать, он сейчас тебе подкинет, что там много работы, и все. А -а -а. Все внимание на само смотрение. Вообще никакой работы и ничего там многого нет. Обнаружь. Видишь, как он у тебя с этой стороны подъехал? Да, сейчас вот такое восприятие идет, как фильм, действительно. Я беру сейчас эти кадры, да, там, вот сегодняшнюю переписку. Да, кино. Кино, кино стало. Беру этих врагов поочередно. О, кино, еще одно кино. Это что, вышло, да, куда-то я? За пределы. Так кино стало смотреть. Одно дело просто говорить кино кино, а другое дело, когда вот оно кино и все, это уже другое, друг, по-другому у меня. Я раньше тоже говорила кино кино, а сейчас это прям вот другое уже, когда нет зац... не зацепляет, просто вообще нет. О, какое кино, да, действительно зацепляет. Она даже зацепляет, но я с этим сама играю. Как мне зацепиться или не зацепиться и насколько сильно зацепиться, да, чтобы веселее играл? Ну да. И <сёк> а? Да, чтобы там. А испытать э, бурю чувств и эмоций. <сёк> <сёк> <сёк> да, да, да. Интересное состояние. А как вот оно, получается, вот сейчас ты показала, да, мне, да, сейчас это вот оно есть. И получается, что уже я могу вернуться, да. Это как якорь я уже сделала, да, из, из этих несколько образов, врагов, так называемых, да. Вот я их беру поочередно, которые меня прям даже пять минут назад втолбать. А сейчас я беру и смотрю, о, какое кино, да. Как цепляет, зараза, надо да, же. И для чего вообще оно? Интересно, да? Для чего оно дается? На проверку, что ли? Как вот буду, да? там Приходил, и вот все, что там внутри. Сейчас не отвлекайся. Всё, внимание на смотрение он уже вот тут начинает описывать процесс вот это вот здесь uh -huh. важно не отвлечься не отвлечься просто опять все внимание на смотрение происходит как это вот так да все вы там как бы по вот эти страхи и ужасы он создает вот я создаю да или кто-то мира они просто есть никто их не создает получается это просто кажется это все уме это все воображение ума это все его игры вот все, как будто бы есть, как есть, да? Вот все есть, как есть. Тогда остается вот это прожить в теле и освободить тело, нет, да? Тут это? Нет. Это уже какие-то ты сейчас эзотерические верования выплевываешь. Да. Ничего проживать не надо. Тогда что с телом делать? Ведь если это в теле... В, в теле оно по инерции все это интегрируется, сбалансируется. Оставь тело телу, и вообще ничего с ним не надо делать. Все внимание на само Все. То есть глубочайшее доверие. Все есть как есть. Все происходит естественно. Все случается само собой.